Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, тема сегодняшнего урока номер 118 – фразовые глаголы. Get through, get between, get along with это американское произношение и get on with английское произношение Итак, дорогие друзья первый фразовый глагол get through что он буквально означает? этот фразовый глагол буквально означает выполнять что-либо исполнять что-либо совершать что-либо или совершить что-либо или сделать что-либо get through это выполнять что-либо какую-то работу выполнять какое-то задание или совершать что-либо или, как я уже сказал сделать что-либо безусловно этот глагол get through может выступать и в настоящем и в прошедшем, и в будущем времени фразовый глагол как мы скажем, они будут совершать групповой прыжок? Очень просто используем элемент will. They will get through. Они будут выполнять. А как сказать, они не будут? Да очень просто вставляем отрицание после will not. И как будет, они не будут выполнять групповой прыжок? They will not get through они не будут выполнять they will not get through групповой прыжок a group jump а как мы скажем в прошедшем времени они выполняли групповой прыжок вчера, позавчера, или месяц назад или год назад в прошедшем времени мы должны использовать частицу did в прошедшем времени с отрицанием not и как это все будет они не выполняли групповой прыжок. Вчера там или позавчера. They did not get through. Они не выполняли. They did not get through a group jump. Групповой прыжок. В данном случае наше предложение они уже выполнили групповой прыжок. Это время завершенное. Сделанное результат есть в настоящем времени представьте себе мы наблюдаем как они летят видим как они соединились сделали групповой элемент все мы можем сказать что это в настоящем времени значит они сделали групповой прыжок хоть и может быть не приземлились но они уже сделали это засчитается им необходимо использовать глагол have и как это будет звучать в настоящем времени, в перфектном времени, они уже выполнили, как будет? They have just get through. Они уже выполнили. A growth jump. Они уже выполнили. Групповой прыжок. А как мы скажем, если мы увидим, что они не соединились, разлетелись в разные стороны, значит, необходимо использовать отрицание ноты. Они не выполнили группу прыжок. Будет звучать так. They have not just get through. They have not just get through. Они не выполнили. They have not just get through. Они не выполнили. Групповой прыжок. A group jump. мы разобрали с вами фразовый глагол GET THROUGH который буквально означает выполнить что-либо, сделать, совершить что-либо исполнить что-либо в данном случае они исполнили групповой прыжок GET THROUGH в данном случае мы разберем фразовый глагол GOT BETWEEN GOT BETWEEN или GET BETWEEN Год этого прошедшем времени в настоящем get between. В будущем will get between. Итак, что он означает get between? Get between буквально означает встревать куда-либо. Встревать во что-либо. В отношения какие-либо. Мешать дружбе какой-нибудь. Э, или мешать... Э, взаимоотношениям чем либо То есть куда-то, куда не нужно встревать, мешать, нарушать что-либо, вот, между кем-либо. Это все э, глагол фразовый get between. В данном случае видите, как мамания, свекров вмешивается в дела супружеской пары. Независимо от того, родной это ее сын или родная ее это дочь, свекровь всегда старается мешать этим отношениям, потому что она любит или свою дочь очень сильно, или своего сына. Итак, как можно сказать, свекров мешала их отношениям или их дружбе. Потому что э, get between переводится как мешало или встревала между отношениями. Итак, свекру мазы и лоу, свекру мазы и лоу мешало Это прошедшее время. Значит, фразовый глагол будет got, got between, мазы и лоу, got between встревала или мешала with their их relationship их дружественным отношениям отношения это relation relationship дружественным отношениям или дружбе Мабе ин ло свекров мешала год between встревала между Their relationship между их отношениями. В данном случае got between ⁇ это прошедшее время. Если свекро мешает, значит, будет в настоящем времени, если, допустим, как скажем, свекро мешает их отношениям. Mother in law gets, gets, окончание S у фразов глагола get. В настоящее время Mother in law between мешает или встраивает в их отношении. With their relationship. У нас еще остался один фразовый глагол. Get along with буквально он означает ладить get along ладить with с кем-либо или с чем-либо например, как необходимо сказать тёша ладит со своим зятем или тёша ладит с зятем маза mother-in-law get along get's along ладит with sun in low sun in low это взять. sun in low взять. mother in low Теща. gets along ладит with sun in low поскольку время настоящее поэтому глагол get идет Вместе с окончанием s. Gets. Кто ладит? Тёща. Он, она, оно. Тёща. Это она. Вот, в настоящем времени утверждение проявляется глагол основному окончания s. Тёща ладит. mother gets along with in lo Кроме того, есть еще одно выражение фразового глагола Get. Здесь get along with ладить это американцы употребляют. Англичане along не употребляют. Они употребляют get on with. Get on with. И как бы сказали англичане тёща ладить с зятем? Очень просто. Mother-in-law, тёща, gets дальше on with сам, in law. Итак, дорогие друзья, мы сегодня разобрали фразовые глаголы get through, что означает выполнять, исполнять, совершать что-то делать. get between это встревать, мешать кому-либо, где-либо, между кем-либо, препятствовать чему-либо. И э, третий фразовый глагол, get along with, это ладить американское произношение. И get on with, это ладить английское произношение. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 118 закончен. Вы были на канале Питэ Горбатюкс. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. комментарии. Всего вам доброго. Солон, so пока.